франца проклятая и воля поэтому а, тут нам этого еще не хватало Нет, а ему все впрочем... время достается Макрону достается. достается да к части Макрона. он обещал еще тяжелое вооружение немножко Украины параллельно Но он же дает лучше чем Шольц мягко говоря он, он дает же, намного лучше я... чем Шольц при том что риторика у него намного более ну, такая скажем так ну, да, назовем он он ее плохая, дипломатичная это. дипломатичная да. Ну, я согласен так. Если Макрон передает нам такие же замечательные штуки, как Цезарь то он может говорить все, что угодно. важно, чтобы передали вопрос.